There're never also dreams of everything with Japan I'm starting at spans in左ai seso Привет, я Наджие, я студентка Академии туризма в Анталии. Танционное обучение не дает такую возможность общаться, не дает возможность учиться. И поэтому в этом году Академия туризма в Анталии вложила все силы, чтобы мы оказались тут, вот, чтобы мы получали знания, учились. И все было хорошо. Студентам и школьникам желаю большого терпения, удачи и все будет хорошо.